Добро пожаловать мой скромный обитель, коллеги знатоки. Сегодня я хотел бы вам рассказать об интригующей программе, которую я недавно обнаружил во время поисков средств по восстановлению поврежденного видеофайла. Сначала мы скачиваем программу, которая удобно расположена на GitHub. Перейдем на сайт GitHub. Вот она, программа отранк на GitHub. Пролистываем чуть ниже и находим ссылку для скачивания клиента для Windows. Нажимаем сюда и открываем ссылку. Нажимаем сюда и скачиваем необходимый архив. В моем случае я убираю 64-битную версию, так как она у меня есть и у вас. Скорее всего, она тоже такая. Просто берем любым архиватором, распакуем этот архив, например, на рабочий стол или туда, куда вам удобно. Я в своем случае распаковываю на рабочий стол. Просто открываем и запускаем в графическом виде. Как видите, эта программа имеет графическую оболочку. В этом меню мы выбираем референсный файл, то есть видеообразец. А здесь мы выбираем файл, который у нас поврежден. Например, все файлы у меня собраны в папке Repair. Это видеофайл с видеорегистратора. Здесь референсный файл, который не поврежден, а здесь файл, который поврежден и не запускается. Мы его можем открыть, и, как видите, он не запускается. Нам достаточно выбрать референсный файл и выбрать файл, который поврежден, и нажать кнопку Repair. Восстановление происходит быстро, доно. И, как видите, появился видеофайл чуть меньшего размера, потому что, скорее всего, некоторые данные все-таки были потеряны. Который спускается и хорошо И это все было бесплатно. Как видите, мои дорогие друзья-энтузиасты, программа AnTrank весьма полезна при восстановлении поврежденного видеофайла, который является еще и бесплатной. В я надеюсь, что вы найдете эту программу такой же полезной, как и я. А на этом, мои дорогие друзья, я прощаюсь с вами.